Индукционный ток в катушке возникает при изменении магнитного потока, пронизывающего эту катушку. Проанализируем, от чего зависит направление индукционного тока. При приближении к катушке северного полюса магнита магнитный поток пронизывающий контур катушки увеличивается. Возникающий в катушке индукционный ток сам создает магнитное поле и, соответственно, магнитный поток. В соответствии с законом сохранения энергии, индукционный ток имеет такое направление, чтобы препятствовать увеличению магнитного потока, вызвавшего его появление. То есть силовые линии магнитного поля индукционного тока направлены навстречу магнитному полю постоянного магнита. При выдвигании магнита из катушки, магнитный поток пронизывающий ее начинает уменьшаться. В катушке возникает индукционный ток. Но теперь он будет направлен так, чтобы магнитный поток его магнитного поля препятствовал уменьшению магнитного потока вызвавшего его появление. Силовые линии индукционного тока будут направлены так же, как и силовые линии магнитного поля полосового магнита.